Сегодня мы с вами будем отгадывать загадки. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем первая загадка. В ней варят супы, кашу, готовят в ней борщи или очень вкусные мясные щи. Как вы думаете, что это, это из, вот из этих предметов? Правильно, кастрюля. Вторая загадка. Если острый и опасный, это значит, он хорош. Все разрежет, он прекрасно. На каждой кухне нужен нож. Правильно. Четыре ноги, два уха. Один нос до брюха. Как вы думаете, что это? Самовар. Правильно. Сам не ем, а людей кормлю. Лошка правильно. С голубой каемочкой стою я на столе. Очень много вкусного лежит всегда на мне. Как вы думаете, что это? Тарелка, правильно? Молодцы! Все ребята угадали. Морскую энциклопедию. Почему море соленое? Как вы думаете? Сейчас я вам скажу. Море солёное, потому что, когда идет дождик, он растворяет соль, который, которая находится на почве и в скалах. Образуются ручьи, которые перетекают в реки. Реки, в свою очередь, впадают в моря и переносят туда соли. Светится солнце. Светит солнце, под его воздействием происходит испарение воды, а соль остается в море. Вода же потом опять попадает в землю в виде осадков и повторяется все тот же процесс. Представьте, сколько, мог... Представьте, сколько соли могло накопиться, как возникли океаны. Рождение планеты Земля, которая сначала представляет собой раскаленную смесь газов и горных пород, сопровождала облака, состоящие из водяного пара. В течение времени огненная Земля постепенно остывала, а водяной пар, в свою очередь, превращался в воду на нашей планете. На нашу планету обрушились проливные дожди, Вред... Некоторое время дождевая вода не скапливалась на, го... на горячей поверхности, и она переходила в пар. Однако, когда планета достаточно остыла, и в ее низких местах начала собираться вода. И именно таким образом, по мнению ученых, и, возникли... и возникли первые океаны. Так, мор... Какое море самое соленое в мире? Как вы думаете? Уровень содержания соли в Мертвом море приблизительно в шесть раз выше, чем в других, оке... других морях и океанах. Это обусловлено интенсивным испарением воды и редкими ж... дождями. Его называют Мертвым морем. В нем невозможно никакая форма жизни. Это море расположено между Палестиной, Израилем и Иорданией. Какой океан самый большой? Это Тихий океан, правильно, площадь которого составляет больше третьей поверхности Земли. Он самый глубокий и древний из всех океанов. Магеллан в 1520 году, когда впервые пересекал его воды, назвал его тихим. За внешнее спокойствие линия экватора пересекает Тихий океан посередине. Что такое цунами? Это японское слово обозначает портовая волна. Цунами это огромные последователи и очень быстро накатывающие морские волны, ударяющие о берег. И скорость может достигать 800 километров в час, что сравнимо со скоростью самолета. Цунами это явление порождаемое подводными землетрясениями вулканическими извержениями или смещениями морского дна. Ребята, давайте поиграем в игру. Сосчитать точки в квадратов, соединении линии с подходящей циф цифрой. Вот, например. Сколько у нас здесь нарисовано? Один. Мы соединяем цифры один. Правильно. Дальше давайте считать вот здесь, сколько у нас нарисовано вместе с вами кружочков. Раз, два. Правильно. Значит, с какой мы цифрой соединяем? Два. Дальше считаем, сколько у нас здесь кружочков. Считаем вместе. Раз, два, три. Правильно, три. Соединяем с какой цифрой? Ведем, ведем, ведем. Три, цифра 3. Теперь считаем дальше. Вот этот квадратик. Сколько у нас здесь кружочков? Раз, два, три, четыре. Правильно, четыре. Значит, соединяем с какой цифрой? С цифрой 4. А тут сколько у нас посчитаем? Раз, два, три, четыре, пять. Правильно. Соединяем, соединяем, соединяем. Где у нас цифра 5? Вот цифра 5. Считаем, сколько тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правильно, соединяем с цифрой 6. Теперь здесь считаем, сколько у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правильно, соединяем с цифрой 8. Теперь тут считаем, сколько у нас. Считаем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соединяем с цифрой 7. Теперь здесь попробуйте сами посчитать. Давайте считаем. Ну что, посчитали? Давайте вместе проверим. Раз. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодцы. Девять, дети. Цифры. Девять. Вот. И еще один нам осталось посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Соединяем. Цифры. Десять. Молодцы. Если вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.